Друзья, добрый день! Ну, крипто-сумасшествие продолжается, и это не может не радовать, по крайней мере, меня. Не знаю, как вас, думаю, что вам тоже это все, естественно, по кайфу, скажем так, да, потому что, ну, я знаю, что многие-многие из вас халдят биток, халдят альткоины, в том числе и я, собственно, и многие ждали, наверное, вот такого вот восходящего тренда или начало вот этого вот всего безумия на криптовалютном рынке. Но, собственно, с одной стороны это, конечно же, радует, но с другой стороны это точно так же немножко огорчает, потому что что я наблюдаю сейчас на графике? На графике я наблюдаю сейчас вертикальный рост. И, как я уже не раз говорил в своих видео о том, что вертикальный рост это как хорошо, так и очень плохо, Потому что чем вертикальный инструмент идет вверх, тем больше и быстрее приближается момент, когда этот инструмент начнет валиться вниз ну или же корректироваться. И, как правило, происходит так, что это движение корректирующее оно забирает полностью движение растущее. Это немножечко из таких пессимистичных настроев. Ну, а теперь про оптимизм поговорим. И я бы хотел сказать о том, что вчера я... Хотел записать видео относительно своего видения ситуации, которая сейчас происходит на криптовалютном рынке, в частности на биткоине, но что-то мне помешало, я его не записал. А вчера я хотел говорить о том, что возможно мы в ближайшем в будущем, в ближайшее время увидим с вами коррекцию этого самого движения, которое началось у нас где-то здесь с 8000 и догнало до... 11 потому что вот эти вот хвосты которые здесь находились не меня очень сильно настораживали тем более что здесь был повышенный объем и, и понятное дело что на этом этапе на этом промежутке у нас была борьба между продавцами и покупателями как вы знаете что когда начинается борьба то собственно выход с этой борьбы у нас может быть либо вверх либо вниз это понятно ну и вот в таких вот э, ситуациях я ожидал, конечно, коррекции битка вниз непосредственно. Но на сегодняшний день, вот именно сейчас, э, этого не происходит. Потому что сегодняшний день нам показывает ровно противоположную ситуацию. А показывает он то, что ну, мы продолжаем идти в рост. И причем вот этот вот момент, вот эта вот красная линия, которая у меня здесь отмечена, она отмечена четко на 11 тысячах. И у меня было подозрение как раз вчера еще того, что вот эти вот хвосты это как раз сложный пробой 11 тысяч. Да, когда люди здесь возможно понаставляли отложенных ордеров на хайп и эти все ну, как бы стопы посрабатывали. Понятное дело, да, тем самым дали вот эти вот хвосты и дали объем на продажу. Но что мы видим сейчас? Сейчас мы видим ровно то, что цена начинает закрепляться за диапазоном в 11 тысяч. И ну, будем ждать дальнейшего движения вверх. А дальнейшее, как вы можете видеть, у меня отмечено здесь вот этой желтой линия, Это я здесь отмечал линии сопротивления. Исходя из предыдущих моментов, предыдущие это у нас... Оно находится у нас вот на этом в хае втором. Это где у нас рисовалась вторая вершина, после которой у нас началось еще повторное нисходящее движение. А происходило это ровно в ровно в марте месяца 18 года. Вот таким вот образом. То есть, в принципе, так как здесь двойная вершина, то я думаю, что уровень сопротивления здесь должен быть значительный. Ну, хотя я точно также говорил и об уровне 10 тысяч. Это и психологический уровень, и это как бы... Magic number, да, будем говорить о том, что 10 тысяч. Но, как мы с вами видим, то, что эту десятку практически даже и не заметили при ее проходе. Поэтому, возможно, точно так же произойдет с этими 11 500, никто не знает. Но пока что потенциал сохраняется, конечно, еще выше, до 12,5. Потому что здесь еще, между прочим, формируется сейчас восходящий фаркатальный канал, новый пробоем, который сейчас происходит. Таким образом, у нас еще потенциал сохраняется до 12 тысяч. И об этом сегодня писалось в группе Телеграма. Ну, точнее, не в группе, а в канале Телеграма. Да, вы, наверное, знаете, это в криптотеме, где мы даем ежедневную техническую аналитику по инструментам. И вот как раз сегодняшняя аналитика по биткоину говорится о том, что вот формирование вот этого вот пробоя даст нам движение максимальное, да, которое возможно это либо там 12, либо 12500. То есть нам главное сейчас пройти 11500, еще первое сопротивление на пути, которое стоит, которое я только что сказал. Ну а потом возможно путь будет открыт до 12, половиной. 12 это вполне реально, потому что здесь восходящий фрактальный канал и скорее всего, что мы будем расти еще дальше. Ну, посмотрим на Дневку. Значит, на Дневке, опять-таки, меня настораживает ситуация полностью вертикального роста. И я уже объяснил, почему. Эту вещь мы наблюдали уже не раз с вами. И давайте вернемся в 2017 год. Здесь ситуация с вертикальным ростом всем нам понятна. Но просто, естественно, есть погрешность в том, что он-то должен закончиться, но вопрос в том, когда. И как раз вот та ситуация, когда биток начал расти с 5 тысяч в 2017 году, ну, ровно вот буквально спустя там несколько, несколько дней мы начали наблюдать вертикальный рост. Он начинался с 8 тысяч и шел у нас он аж до 20 тысяч. Причем при, при всем этом движении на 17,5 мы видим, что здесь уже начали появляться продавцы. И они старались как бы... Прийти здесь в, на этих ценах нормальное движение, но мы видим, что покупатели здесь на больших объемах их благополучно выдавливали. Это мы видим благодаря вот этим вот хвостам, которые формируются на свечах. Ну и после этого мы еще увидели движение дальнейшее к 20 тысячам да, нашего максимума. Но, тем не менее, тем не менее, друзья, вот эти вот красные свечки, которые начали появляться здесь, они тоже уже были такими первыми сигнальчиками к тому, что, наверное, стоит подзадуматься о выходе и фиксации хотя бы части позиции своей. Тогда кто-то это сделал, кто-то это не сделал. Понятное дело, и я знаю, что некоторые люди вот как раз на этом моменте, на моменте уже кульминации всех этих движений, они как раз начали входить в рынок. Ну, собственно, что и получили в итоге. Таким вот образом... Значит, что из этого имеем? Имеем мы то, что вертикальный рост это, конечно, плохо с одной стороны, но это не говорит о том, что инструмент сейчас начнет разворачиваться. Как мы можем видеть, то, что вот эти вот огромные импульсные движения, а сумасшествия на рынке сейчас становится все больше, СМИ начинают все больше продвигать тему крипты, и она прям заходит в такие вещи, которых, о которых раньше не говорили. И это очень серьезное подспорье к тому, чтобы инструмент все-таки шел и шел выше, и для того, чтобы вливалось сюда все больше и больше денег И скорее всего, что так и будет Поэтому вот тот прогноз, о котором я говорил совсем недавно В нескольких предыдущих видео о том, что мы сможем увидеть уже цену 50 с лишним тысяч в 2020 году Если интересно, сейчас ссылочка появится во всплывашке, в подсказках Посмотрите это видео, то в принципе это вполне реально Давайте посмотрим на недельный таймфрейм, посмотрим на каналы Боллинджера, что здесь он нам показывает, как мы знаем о том, что за пределами нижней либо верхней границы канала Боллинджера может находиться не более пяти свечей, мы сейчас наблюдаем за границами только две свечи, что говорит еще о возможном потенциале роста, поэтому... Относительно недельного таймфрейма говорить о том, что сейчас начнутся какие-то продажи, тоже говорить нельзя. Здесь их попросту нет, ну, здесь их не видно. То есть тренд ну, максимально сильный и можно рассчитывать еще на дальнейший рост. Заходить ли по этим ценам вопрос очень сложный, потому что если обратиться к истории нескольких лет буквально существования биткоина, то на каких бы в ценах не зашли, вы бы все равно сейчас были в плюсе, по большому счету. Ну, если не учитывать еще последние, последний момент с ростом до 20 тысяч, это тоже нужно понимать, друзья. Но опять-таки, никто не говорит о том, что в будущем вы не получите плюса, даже если вы зашли по 20 тысяч. Это факт, я думаю, что это понятно. Ну и... В итоге, дальнейшие прогнозы относительно движения цены биткоина, это все будет строиться больше на фанатизме людей и привлечения сюда глупых денег, скажем так, или же умных, с другой стороны, почему нет. В принципе, не все глупые деньги разгоняют движение цены вверх и являются таковыми. Главное, чтобы люди начинали фиксировать свою прибыль при достижении определенных максимум. Ну, либо же, если вы долгосрочный инвестор, криптоинвестор, как я, то вам, в принципе, эти все колебания будут не особо важны. Вы для себя выставляете определенную цену, по которой вы будете фиксироваться и ждете эту цену. Все элементарно просто. Друзья, в завершение хотел бы еще вам порекомендовать свой телеграм-канал, на который хочу Пригласить вас подписаться, ссылочка на него, естественно, будет в описании. Это канал крипто теме по техническому анализу по криптовалютам, которые мы даем ежедневно. И второй мой канал по торговле на рынке Форекса, где я веду свой торговый блок, собственно. Да? То есть я просто здесь выкладываю свои сделки, выкладываю отчеты по торговле. И блог этот создан для того, чтобы просто развеять миф относительно того, что на рынке Форекса заработать нельзя, что это полный лохотрон и так далее. Если вам интересно, будут ссылочки тоже в описании. А на этом у меня все и до новых встреч. Пока.